Всем привет! Вчера, 11 ноября, украинская телеведущая «Танцев со звездами» Ивана Анафрийчук официально ушла замуж за казахского бизнесмена и миллионера Алмаза. Пара долгое время не могла определиться с тем, в какой стране узаконить свои отношения – в Швейцарии или в Украине. Однако из-за длительных очередей в местах бракосочетания они решили сыграть свадьбу в Киеве. Стоит отметить, что пышную свадебную церемонию пара провела еще в феврале этого года на Мальтивах, но официально Ивана и Алмаз смогли расписаться только сейчас. Официально жена Алмаза. Теперь мы настоящая семья. Рассказывает она фричу в своем инстаграм. Согласны ли вы стать женой Алмаза? Согласна! В день свадьбы украинская телеведущая сменила три наряда. Основное платье для церемонии было дополнено длинным цельнокраевым шлейфом, а также украшено 4 килограммами настоящего хрусталя, 3000 циркониев в бриллиантовой огранке и килограммом настоящего жемчуга. Для его пошива потребовалось более 6 месяцев. А вот для третьего свадебного образа на фричук. Выбрала платье со съемной юбкой от популярного украинского дизайнера Ивана Фролова.